Я работаю работаю на отъебись как и все уже почти год Да, 9 месяцев это много я правда слишком много я ни разу от этого человека я... не услышал привет это работа а в работе случается говорю я как там ее получишь у нахуй блять ебаный в рот блять чего блять вот сегодня просто мимо просто как будто нахуй это мы не работал никогда блять Смерть. Это реально я, я потом выступлю на против этого персонажа по любому пиздит пиздит может мы его вылечим в этом случае главное сохранять позитивный настрой может мы его вылечим может даже и вылечим блядь. но поживем увидим